Чтобы было дано, как искать, чтобы найти откровенно, как стучать, чтобы открыть непременно, верить так, чтобы открылось окно. Сейчас и здесь, всегда, везде. Вера твоя живи во мне, любовь твоя сияет повсюду, как ручеек жучи и воде. Сейчас и здесь. Можно в жизни по вере свершить, По молитве склонясь на колени, В совершенном доверии с Если верою уже жить. Сейчас и здесь всегда, везде, Вера твоя живи попе, Любовь твоя сияет повсюду, Как крычаек жучи в воде, Сейчас и здесь. Доверие прекрасной, как краски зари и иначе это неверие Сейчас и здесь, всегда, везде Вера твоя живи по мне Любовь твоя сияет повсюду Как ручеек жучи. Творить чудеса Любовь его все созидает Вера Божия коры сдвигает мире любви, молись и твори Вера живи Всегда Бога люби. Сейчас и здесь, всегда, везде Вера твоя живи во мне Любовь твоя сияет повсюду Как ручеек журчим в воде Сейчас и здесь, всегда, везде Редактор